Приветствую на канале Шарабара. В предыдущем видео мы разобрали скандинавских богов и богинь. Основных, разумеется, не всех. Пантеон насчитывает, как я говорил ранее, порядка 40 божеств. Сегодня же я расскажу о мифических существах, чудищах, божествах. Помимо самих существ, частично будут затронуты и мифологии легенды, связанные с ними тем или иным образом, но не все. Это приберегу на потом. Начинаем. Существа, чудища и мелкие божества. Есть такое понятие, как хтонические существа. Во многих религиях и мифологиях это те существа, которые изначально олицетворяют собой дикую природную мощь Земли, подземное царство и все в том же духе. Среди характерных особенностей данных чудищ выделяют звероподобие, наличие сверхъестественных способностей, органично сочетающиеся с отсутствием созидательного начала и обратничество. Какие же существа можно назвать хтоническими касательно скандинавской мифологии? Хель. А это одно из таких вот чудищ. Дочь хитроволоки и великанши Ангербоды. Но про нее рассказывать сейчас не буду, так как о ней я уже поведал в предыдущем видео, где я описывал основных богов и богинь скандинавского пантеона. Ссылка на ролик будет в правом верхнем углу в подсказке, а мы пока пойдем дальше. Разумеется, к подобным чудищам относится мировой змей Йормунган, Средний сын Локи и великанши Ангербоды. Согласно младшей Эдди, Один бросил Йормунганда в окружающий Мидгард океан. Змей вырос таким огромным, что опоясывал всю землю и вцепился в свой собственный хвост. За что он и получил прозвище Змея Мидгарда» или «Мировой змей». Сохранилось три мифа, описывающих встречи Тора и Йормунганда. Впервые Тор встретил змея в образе гигантского кота, в которого его превратил Утгарт Локи. Одним из заданий, полученных Тором от Утгарта Локи, было поднять кошку. Разумеется, Тор не смог поднять чудовище целиком. Все, что ему удалось, это заставить мнимую кошку оторвать одну лапу от пола. Однако даже это Утгарт Локи назвал величайшим деянием, когда раскрыл обман. Следующая встреча произошла, когда Тор отправился на рыбалку с великаном Гимиром. Великан не хотел брать с собой аса, отказываясь предоставить Тору наживку для рыбы и не хотел грести. Тогда Тор убил самого большого быка из стада Гемира, взял в качестве приманки бычью голову и сказал, что сам сядет на весла. И Гимиру пришлось взять с собой Тора в море. Через какое-то время Гимир сказал, что они заплыли достаточно далеко и плыть дальше уже опасно из-за мирового змея. Но Тор продолжал грести, чем вызвал недовольство великана. И вот Тор наконец остановился. Сын Одина приготовил крепкую леску и большой крючок, на который насадил бычью голову. Йормунгант попался на приманку. Почувствовав, как крючок вцепился в небо, мировой змей рванулся так, что кулаки Тора ударились о борт лодки. Бог приготовился к долгой борьбе, но дно лодки не выдержало и проломилось. Тогда Тор уперся ногами прямо в морское дно и подтащил мирового змея к самому борту. Чудище и бог смотрели друг на друга с ненавистью, и яд капал из пасти Йормунганда. Тор хотел уже было убить змея своим молотом, но Гемир перерезал леску, и змей погрузился в море. Их последняя встреча произойдет в Рагнарёк, когда Йормунганд выйдет из океана и отравит небо. Тор снесет Йормунганду голову, но успеет отойти лишь на 9 шагов. Поток яда из пасти мертвого чудовища убьет его. Фенрир. В скандинавской мифологии это гигантский волк. В текстах младшей Эдды рассказывают о том, что некоторое время Фенрир шил у богов, но он был так велик и страшен, что только отважный Тюр осмеливался подходить к нему. Пророки предупреждали небожителей, что Фенрир рожден на погибель богам, но даже просто посадить его на цепь не удавалось никому. Первую цепь, Лединг, наброшенную ему на шею, волк разорвал, как тонкую нить. Вторая цепь, Дроми, разлетелась на мелкие части а она была прочнее. И только третья, волшебная цепь Глейб Нир, скованная по просьбе богов черными карликами-цвергами, из шума кошачьих шагов, дыхания рыб, птичьей слюны, корней гор, жил медведя и бороды женщины, смогла удержать страшного зверя. Набросив на шею Фенрира цепь, боги хотели доказать, что она не причинит ему никакого вреда, и ради этого Тюр положил свою правую руку в пасть Фенрира. Волк откусил кисть Тюру. Но боги успели приковать чудовище к скале. Пророки предсказывали богам, что перед наступлением конца света Фенрир разорвет оковы, вырвется на свободу и поглотит солнечный диск. А в последней битве богов с чудовищами и великанами он проглотит Одина. Валькирия. Валькирия с древнеисландского означает «выбирающая убитых». Небесные Девы являются посланницами Одина. Он посылает их на землю, чтобы те забрали павших воинов и привели их в Волхаву. Первое, что видел викинг после смерти – Валькирий. Представляют Валькирии в двух образах. По одной версии, это прекрасные Девы в верховно-крылатом коне. Во втором случае валькирии сами представляются крылатыми. Валькирии сами являются воительницами. Они всегда одеты в доспехи и вооружены щитами, копьями и мечами. Согласно германо-скандинавским поверьям, именно от блеска доспеха валькирии возникает северное сияние. Всего в источниках найдено 27 имен валькирии. Список на экране. Можно поставить видео на паузу и ознакомиться с ним, если есть такое желание. Дракон Фафнир. В скандинавской мифологии это чудовищный дракон, стерегущий роковой клад Андварии, сокровища Небелунгов. Сын Хридмара, человека могущественного и изрядно следующего в колдовстве. В свое время в верхних и нижних мирах разнеслась весть о том, что цверк Андвари выколол магическое кольцо силы из золота ренских дев. Великан Фасольд и Фафнир потребовали у богов кольцо силы в уплату за строительство Волхалы и взяли заложницей богиню плодородия красавицу Фрейю, но боги отдали кольцо сил и другие сокровища Хрейдмару, в уплату за трагическую гибель его другого сына Отра от а руки бога Локи. Тогда алчный Фафнир, убив собственного отца, завладел роковым золотым кладом карлика Антвари и превратился в страшное чудовище, чтобы охранять его. Гарм, Гарм представляет из себя гигантского устрашающего Четырехглазого пса с огромной головой, могучего, сильного и свирепого. Обитает он в пещере Генепахельле, причем он прикован к цепи у ее входа. Пес Гарм может посещать и мир людей, но покидать свой пост он может только в сопровождении богини смерти Хель, когда та выходит на поверхность, чтобы собрать души умерших. Тогда Гарм рыщет по земле в поиске душ умерших, компании существ, похожих на него, но только меньшего размера. Но Гарм не только Страж Врат в Мир Мертвых и Собиратель Душ. Он, согласно предсказанию, своим воем должен будет возвестить о начале Рагнарёка. Проводит адский пес три раза. Когда Гарм заводит в первый раз, наступит Фимбульветер. Это три зимы подряд, когда снег идет со всех сторон. И в течение этого времени не будет летних месяцев. Когда Гарм подаст голос во второй раз... В мир богов торгнутся великаны Йотуны. Третьего Гарма возвестит начало нового мира. С наступлением Рагнарека Гарм оборвет свои цепи и примет участие в сражении против богов. Его персональным противником принято считать бога войны Тюра, которого он загрызет насмерть, но и сам не переживет этой схватки. История Слеп мира давным-давно, когда миры были еще молодыми, а боги только начали расселяться на небесах. К стенам Вальхалы пожаловал высокий седоборотый старик. Да не один он пришел, привел ему с собой красивого коня, которого называл свадельфарий. А свое имя старец так и не назвал. Представился он умелым мастером и лучшим строителем. Вышли ему навстречу асы и строитель сказал, что построит им самую крепкую и толстую стену всего за полтора года, которая защитит от любого великана. Замен же потребовал он луну, солнце и красавицу Фрейю. Посовещались боги и поняли, что никогда не согласятся они на такой обмен, ибо слишком велика цена. И Локи предложил обмануть строителя, согласиться на его условия и когда тот сделает большую часть работы, помешать ему и самим ее закончить. Асы согласились, дали строителю одну зиму на работу и запретили иметь помощников, кроме коня. Мастер согласился и принялся за дело. Без устали работал строитель денно и ночно. Возили они со сводильфари огромные каменные глыбы с соседних гор. Удивлялись боги такой силе. Не мог простой человек так быстро и легко управляться с такими тяжелыми камнями. Время все шло и стена становилась все выше и выше. До весны оставалось всего три дня дня. Не хотели боги платить строителю. Виновником скоро был Локи, а потом его послали помешать мастеру. Когда свадильфари возвращался, круженный каменными глыбами, ему навстречу выбежала прекраснейшая кобыла. Грива ее была такой густой и длинной, что даже некоторые богини могли позавидовать такой красоте. Пробежавшись вокруг жеребца, Радостно фыркнув, кобыла быстро ускакала в березовый лес. Не удержался с водильфари, порвал по воде, разбросал камни и сорвался ей вдогонку. Строитель искал своего коня целый день, но так и не нашел. Долго смеялись боги над седобородым мастером. Не уложился он в срок, а осталось-то пару камней доложить. Впал строитель в ярость и начал громко кричать и махать руками. И оказалось, что это не человек вовсе, а огромный горный великан. Испугались боги и позвали Тора, который только что вернулся с боевого похода. Убил он великана и асы достроили свою стену. А через полгода из березового леса вернулся Локи вместе с маленьким восьминогим жеребенком Слейпниром которого он подарил Одину в знак примирения за свои плохие советы. И вырос Липнер в самого быстрого и выносливого скакуна. Норны. Это три богини-провицательницы. Они обитают под корнями Игдрасиля, у источника Урн. Их имена. Урт – прошлое, Верданди – настоящее, Скульт будущее. Они придут нить, нить судя всех людей. Как они это сделают, так и сложится жизнь у человека с самого рождения. Мимир один из самых таинственных персонажей германо-скандинавской мифологии. Дело в том, что про самого Мимира практически ничего не известно. Согласно старшей Эдди, он не является богом, но он долгое время жил с Сасами и воевал вместе с ними против ванов во время Первой войны. Также не кем именно является Мимир – Великаном, Йотуном или Альбом. Драуг. В скандинавской мифологии это оживший мертвец, вернувшийся в мир живых по собственной воле, после насильственной смерти или по призыву сильного колдуна. Внешний вид драугов зависит от вида их смерти. С утопленника постоянно стекает вода, а на теле павшего бойца зияют кровоточащие раны. Кожа может различаться от мертвенно-бледной до трупно синей Кракен. По поводу самого известного морского чудовища существует огромное количество теорий и догадок. Некоторые из них утверждают, что Кракен обитает у берегов Норвегии и Исландии и имеет настолько огромный размер, что моряки часто путают его с небольшим островом. Другие же говорят, что огромный кракен поселился в районе Бермудского треугольника, и все таинственные исчезновения в том районе – это его еще с дела. Достоверно известно только то, что первые упоминания об этом чудовище появились среди исландских моряков. Из их же языка произошло и его название. Моряки говорили, что кракен может переваривать проглоченную пищу до трех месяцев, и все это время он выделяет такое количество экскрементов что за ним всегда следуют огромные косяки рыб. Была даже присказка, что если у рыбака был очень богатый улов, про такого говорили, что он ловит на кракена. Тролли. В германо-скандинавской мифологии это великаны. Обитают внутри гор или поблизости, где они хранят свои сокровища. Они уродливы, обладают огромной силой, но глупые. Как правило, вредят людям, похищают их скот, оказываются людоедами. На солнечном свете они умирают, превратившись в камень. По другим легендам, тролли были маленькие, чуть больше гномов, с противными морщинистыми телами, и жили они в норах, в лесу или в пещерах, в горах. Тролли от природы были настолько злобные, что могли убить человека просто из прихоти. По привычке. Длиннорукие, сильные, они были запорушены землей и покрыты хом. Глаза на выкате, широкие рты розину, распухшие носы бампушки троллей постоянно двигаются, принюхиваясь в поисках человеческого запаха. Не всегда тролли убивали и пожирали свои жертвы. Они могли схватить и утащить женщину к себе в пещеру, чтобы превратить ее в рабыню. Она должна была варить человеческие кости и куски мяса, принесенные троллям после его ночных блужданий по земле. Могла она стать и женой тролля. Тогда несчастную ждали побои, безжалостная брань. И так в продолжении долгих месяцев. Наконец ее натирали волшебными жгучими мазями. И женщина превращалась в ужасное существо. Лицо ее темнело и покрывалось морщинами и оспинами. Нос становился похожим на луковицу. Нежная кожа ее грубела и покрывалась шерстью. А голос вдруг менялся настолько, что скорее уже напоминал хрюканье. Теперь она жена тролля. Такая же уродливая и прожорливая, как он. Такая же похотливая и в то же время забитая и трясущаяся от малейшего строгого взгляда своего подземного властителя. Но на тролле была управа, которую хорошо знают маленькие дети. Если задать троллю загадку, то он будет обязан разгадать ее. Он не может противиться загадке. Если тролль не сможет ее разгадать, то он умрет. Но если он разгадает, то в ответ он задаст свою. И если на этот раз вы сами не сможете разгадать загадку, то тролль порвет вас на части. Если же вы сумели разгадать загадку, то надо постараться этими вопросами занять тролля до рассвета. Ведь с первыми лучами Солнца тролль тут же превратится в камень. И это и будет спасением. Вот вторая часть и подошла к концу. Ты жми, ставь, предлагай, ты знаешь что надо делать. Увидимся!